Всем привет! Во-первых, сразу хотел показать, что пришла пицца от Сергея Симонова, как договорились. У нас был спор до 20 числа, что если Анатолий э, с канала Butcher's Hat не начнет работать, будет раздолбанить чуть дальше, то Сергей покупает мне пиццу, если же Анатолий начинает жить ну, более-менее адекватной какой-то человеческой жизни устраиваться на работу, то Сергею Симонову пиццу должен был бы отослать я. Пиццу я увейдал, пицца пришла, ну то есть пиццу мы заказали сами, но Сергей нам ее оплатил, то есть все, условия спора полностью соблюдены. Ну и денег как бы не пожалели, там взяли хорошую и как бы без проблем, Ну никаких сложностей здесь не возникло и правильно, и не должно было возникнуть. Вот. А, Что хотел сказать-то, ребят, я же про, про мотивацию да, все загоняю. Давайте посмотрим на канал Анатолия, да? И если вы следите за его творчеством, то как бы все понятно. Если нет, я коротко расскажу. Парню 28 лет, он девственник, он э, нигде не работает. Он, э, ну как сказать, последний раз, когда он пытался устроиться работы, в, в общем-то из-за чего Сергей проиграл спор, да, Толян просто э, нашел себе замечательную отмазку, что, ребят, я не могу позвонить на работу, потому что днем я сплю, а ночью я бодрствую. То есть это отмазка человека в 28 лет не в 13 не в 14 если вы посмотрите его ролики то ну станет очевидно что он ну как это сказать мягко не хочу оскорблять человека да ну, не блещет скажем так да он одно и то же может повторять 30 минут там 40 минут он такой немножко зажатый апатичный и я просто к чему ребят каким бы вы ни были человеком у вас всегда есть шанс честное слово серьезно Давайте посмотрим на Толяну. У него была история, что у бабушки отжали квартиру какой-то мужик, там с бабушкой начал встречаться, молодой. Ну, там долгая эта история вся, может там посмотреть, Снеговой вот это вот все погуглить, и по НТВ была передача. Отжали у Толи квартиру, он сейчас с мамой в одножке живет, мама его ненавидит, но история-то в другом. То есть, когда отжимали квартиру, был большой хайп, был первый канал НТВ. И то есть Толяна снимали, это была крутая история. Можно было что сделать, хотя бы, раз уж с квартиру не смогли спасти, с бабушкой, с родной не смогли договориться, окей. Можно было хотя бы на этом хайпе поднять канал. То есть начать какие-то жизненные истории, какие-то ситуации. Но понимаешь, когда к тебе идет куча трафика, а ты снимаешь крошку-картошку-крем-суп, ну блин, в 28 лет пора расти и заканчивать с крошкой-картошкой, на мой взгляд. Вот трафик шел, и опять же, вот посмотрите, два типа мышления, да, вот Сергей Симонов, когда шел этот трафик, он ездил там к Толяну, стучал ему в дверь, а Сергей продвигал свой канал, свой образ, свой бизнес, то есть Сергей занимался делом, и где сейчас Сергей, где сейчас Толян, да, просто даже там по просмотрам, по подписчикам, хотя Сергей когда-то был вообще маленький, вот, у человека был шанс, он этот шанс упустил, квартиру он, ну, просрал, да, я скажу так, вот, Второй шанс у него был с работой. Сергей приехал, предложил Толяну кучу вариантов в Москве. Многие люди в комментариях завидовали тем вариантам, которые предложили Толяну. Толян что сказал? Я не могу работать, все нормально, проблема была в том, что мама прячет от меня еду и как бы мне врет, ей на меня пофигу, но теперь мы с мамой обговорили, что я взрослый человек, я могу сам себе покупать мямля, то, то ли они взрослый человек. То есть. Я не знаю, то есть, как, как, как поступать в этой ситуации теперь, я не знаю. Но Толя то сам себя загоняет просто в могилу натурально. Ему на все по барабану. Посмотрите там на других, на, ну там, на крупных блогеров, да, там на меня еще на кого-то. Нам всегда можно отправить какое-то предложение, коммерческое, некоммерческое. То есть, всегда можно написать, у Толяна личка закрыта. То есть, понимаешь, я, допустим, не обладаю вот этим ЧСВ Толяновским. А Толян, он вот звезда Ютуба, не трогайте меня, я сам по себе. Вот, и в итоге, Толян, ну где, где в итоге Толян? Толян в 28 лет снимает вот огурцы соленые, овощная семейка. Давайте посмотрим. Отличное видео просто. Вытаскиваешь. О. И открываешь банку. Ты человек объясняет, как открывать банку с огурцами в 28 лет на YouTube. Вот, поэтому, и что я хотел сказать, просто к чему, да, вот эта вся долгая, долгая речь, да, Потому что, ребят, шанс есть всегда. Жизнь дает нам кучу вариантов, но если вы все время выбираете неправильные варианты, если вы все время выбираете между действием и бездействием, всегда выбираете бездействие, глупое и бессмысленное, то в итоге вы приходите к ситуации, когда у вас ничего нет, вы никому не нужны, и все очень плохо, нет друзей, нет девушки, нет денег, мать вас ненавидит, вас выгоняют из квартиры, вы живете в однушке, где-то в какой-то халупе, где даже ремонта нет, и мать около помойки прячет ваши продукты. То есть, понимаете, успех или неуспех в жизни зависит от решений. Чем больше ты принимаешь правильных решений, иногда рискованных, сложных, делаешь ошибки, там, наступаешь на грабли, но вот эти решения позволяют тебе в итоге выстроить какой-то успех. Вот. Не люблю там ставить себя в пример, но могу сказать, что у меня была куча ошибок, куча проектов, которые не взлетели. Но сейчас я могу себе многие вещи позволить, да, и у меня неплохие результаты. Потому что я когда-то делал ошибки, там, грабли наступал, делал что-то неправильно. сейчас тоже там куча-куча у меня каких-то проблем. Да? Но я все это. То есть, ну, активная жизненная позиция, такая предпринимательская, да, вот с хорошей точки зрения, она приводит к каким-то результатам. Вот. То есть всегда можно вырулить, договориться, что-то придумать. А можно сидеть на месте, ну, я не могу пойти на работу, потому что. Днем я сплю, а ночью я сижу за компьютером и снимаю для вас видео. Как я ем колбасу австрийскую нарезку. Так что вот, ребят, Сергей молодец, слово свое сдержал. Молодец, что помог Толяну. Нужно, нужно человеку дать было шанс, даже второй раз. Но третий раз уже, ну, я думаю, что Сергей правильно сделает, если Толяна просто заигнорит. И Толяна его теперь и удаляет из друзей его. Понимаешь? Потому что Сергей сказал то, что о нем думает. Сказал правду, которую, в общем, ну любому человеку. Адекватному, и так понятно. Вот. Э, я надеюсь, что мотивировал вас хоть немного, и, ребят, может быть, действительно хватит сидеть на жопе. Вариантов зарабатывать деньги просто море. Просто море. Вот в интернете, ребят, поверьте, там 10 там, тысяч рублей, там 15 тысяч, ну какую-то вот такую зарплату. Ну, ну, ребят, ну просто запросто. Ну, честное слово. И сидеть, ждать, что с неба что-то упадет, ребят, ну не падает оно с неба. Понимаете, успех ⁇ это просто совокупность решений часто правильных неправильных совокупность попыток понимаешь ну как вот как как еще вам вот я просто не знаю даже ребят я не могу даже слова подобрать вот давайте так напишите в комментариях если вы сейчас не зарабатываете денег сколько вам нужно то есть вот вы хотите допустим там 100 в месяц а вы вы зарабатываете 5 в месяц вот объясните что вам мешает может быть я как-то смогу какой-то совет дать я не знаю то есть вот вот вот давайте так что вам мешает зарабатывать деньги что вам мешает зарабатывать в интернете что вам мешает на ютюбе стратануть что вам мешает там сделать свой павлюк контакт то есть вот вот, вот вот что вам мешает напишите в комментариях давайте попробуем вот так тогда вопрос поставить потому что я вижу что многие смотрят лупают глазами типа да мы посмотрели это круто и мы хотим что делать, но в итоге ничего не делать. то есть ну вот напишите может быть я смогу ответить давайте попробуем так вам помочь если может быть это сработает давайте попробуем